Раз-раз. Миска-пидарас. Прости. Кукушка, ты мразь. Ну тебя в задницу. Мне показалось, что 4 сентября. Пардон, сегодня восемнадцатое. Ну что же, хаешки-котятушки, с вами снова Неллил, и эта игра Мотель. Или Спасись от питомишки. Что ж, сегодня мне рассказали все-таки, как пройти вторую ночь и, возможно, последующие. И тогда давайте-ка начнем. В итоге, как оказалось, эти электрические щитки можно не чинить до 6 утра. Поэтому давайте-ка зайдем в комнату. И, кстати, мои догадки были верны. То есть в комнате С я смогу спрятаться. Но сперва давайте-ка исследуем кое-что. Закрыто? Закрыто. Где? Вот У меня в комнате! То самое о чем я хотела спросить нафиг ушел нафиг нафиг нафиг блин жух итак если я выйду меня не убьют меня чуть не убили Нет, нет, нет, не звоните, не звоните, нет! Я так и буду, что ли, туда-сюда сейчас бегать? Так я... А в чем проблема? Забыл выключить свет? Звонил телефон? Забыл выключить свет? Я опять рекламу. Какой котенок! Че-то я все равно еще не понял. Что мне делать, если он оказался в моей комнате? То есть ему насрать, что я там это сижу по соседству, и он не будет ко мне приходить? Или что? Или я должна буду туда-сюда вот бегать от этого странного медведя? А что если, прикиньте, все медведи нападут? Так, а теперь у меня вопрос. Я просто помню, что где-то здесь есть какой-то проход или что-то типа этого. Мне показали, что есть кладбище. Надеюсь, тебе все хорошо. Смотрите, есть какая-то еще одна комната, но она закрыта. И эта комната закрыта. Что? Что он написал? Пытался считать могилы, а они работали здесь для тебя. Чего себе? Теперь у меня вопрос возник. Вот за Вообще, а что будет, если я буду на кладбище все это время? Меня... это... медведь... Умер. О! Фак, уходи! О! Медведь! Еще и в 101-й! Я уйду отсюда! Я уйду от те страны, Мишка! Ой! Ой! Я где вообще? Я потерялся! Меня Мишка спас! Серьезно, телевизор был включен. Боже мой, да идите вы в жопу своим телевизором! Как мне выжить? И все-таки, почему я не могу спрятаться в этой комнате? В чем дело с и 102 102 102 сегодня могу прятаться здесь как Ладно! Игра началась! Нет! Нет! Нет! Я спрячусь где-нибудь здесь! А если не прокатит? Ладно! Ладно, ладно. Зато смотрите, инструктор, главное, все знает. Нет бы узнал, как этих медведей отключить. А он типа, хм, уютненькая сегодня, можешь тут попрятаться. Я, конечно, спасибо ему огромное. Все дела, но у нас там нигде электрический щиток. Никто не отключил. А то будет обидненько. фак Забыл выключить свет, забыл, выключить свет. Я похлопаю. Еще раз. 102. Окошко! Твою же шиппони! они мне пишут? А в этой комнате? И в этой комнате есть окошко, но здесь... Я не смогу ничего выключить. А 103-я закрыта. То есть, смотрите, у нас получается, что есть несколько комнат, где мы можем переждать Мишек. А потом я вернусь в эту комнату. Не, ну просто, знаете, дожидаться тупо, когда наступит 5 или там почти 6 часов, а потом все это риско починить. Ой-ой-ой, прямо здесь. Куда ты? Пошли! В комнату 102. Хопа! Хопа! Америка Европа. Главное, чтобы не зазвонили. Тихо. You. Fuck you! You too! А если где-то в другом месте кто-то зазвонит? Так, первый медведь пошел. Второй! Мне спасут только от одного медведя. Ну ладно, Мишки. Вы, конечно, звездюки. Но я вас пройду. Короче, больше никуда нельзя. То есть можно только в ту первую, вторую, в комнату С и в мою, собственно, комнату. Отлично. Зато теперь мы знаем, где мы сможем переждать нашего чудика. Который в дня вообще появится. О! Этот чудик появился в моей комнате. Самый нужный для меня в комнате. Кукушка, ты мразь. Кукушка, ты мразь. Кукушка. Ну тебя в задницу. Я, я, я успею. Присуди медведь. Присуди медведь. Давай. Да супер, накаралась. Я ж тут могу свет вырубать. Блин, я лох. Где что сломали в комнате С? Сейчас. Не, ну чё, выходить то на нас положили. Бежим, бежим. Стёдва, вы заебали. Раз, раз. Миска пидарас. Прости. Fuck ю. Пакушка! Fuck you! Fuck Ай, ладно. Где? Здесь? все нормально. ладно бесишь он поесть захотел ребят а мы его напугали отлично Но мы все-таки двигаемся с вами вперед Блин, наверное Я даже не представляю Что будет у нас на седьмой ночи И блин Я не могу что ли Вообще никак Повлиять, типа На предметы Я не знаю, как это сказать, черт Ну типа, вот сейчас часы звонят Вот я на них заранее нажимаю но они все равно умудряются пискнуть. А нельзя как-нибудь сделать, чтобы они не пищали? Не знаю. Блин. В любом случае, смотрите, у нас осталось полчаса. Всего лишь полчасика. Знаете, как будет обидно, если, например, будет 58 секунд, и медведь сломает щиток? Ой, не каркай, Наташ. Ой, не каркай, Наташ, ты чуть не пропустила часики. Или смотрите... Если мы, например, будем по улице бегать от медведя и время будет 6 утра, меня убьют, да? 5, 4, 3, 2, 1, 0! Йиху! Прошли, ребятки, отлично, просто отлично! Ага, полчаса, блин, полчаса я потратила на эту серию, 6 но зато теперь мы знаем, что мы можем прятаться не в одной комнате, и, к нашему сожалению, в комнате С мы не можем постоянно прятаться. Ах, можно было бы, конечно, в 101 еще спрятаться, но... Но... <с -2> да, смешно. Там ведь нельзя вырубить свет.